Кока-Колы существует два вида. Зеро и не зеро. Берем стаканчики, наливаем. Нет, на самом деле это и бред. Давайте проверим. Наливать мы будем немного, потому что здесь напитка очень много. Вдруг сейчас как фонтан ударить до потолка. Зеро и не зеро. Ну... Но... Знаете, такое в себе. Я решил проверить кое-что интересное. В вашем желудке начнет происходить ядерная война. Зеро и не зеро. Если повезет, это произойдет в туалете. Вообще, лучше пейте воду или чай. И в молоко кидаем пару долек огурца. Если вы съедите крахмалосодержащий продукт с цитрусовыми или томатными, то, то ничего полезного вы из этих продуктов не получите вообще. Зеро, Но no. Более приятный, какой-то менее приятный. А с виду вот, так вот они абсолютно одинаковые. Это настолько импично, что... Капец, ничего практически не происходит. Чисто теоретически. Вернее, даже скорее практически, если кто не понял. Короче, если смешать бока-колу и молоко, это произойдет то, что вы сейчас увидите. Медленно, но верно. В общем, с голой и молоком все понятно. Зеро и не зеро. Как вы знаете, есть такая штука, как фильтр. Берем колу и фанто. Что мы можем заметить? Да, собственно, ровным счетом ничего. Я очень... Что? Да всем уже охренел и требую невозможного. Давай. Ладно, это скорее всего мой косяк. Яркий цвет, но такой же ли у нее яркий и богатый вкус? Правильно. -то ну и собственно, ждем. Ничего особенного не произойдет. Ну, а что произойдет, давай глядим. Действительно, Кока-Кола смогла, смогла очиститься. Я начал говорить на французском. различные напитки. Фанта, кола, кола, кола. Не зеро, это Кока-Кола с сахаром. А зеро, это Кока-Кола без сахара. И количество сахара равняется зеро. Набирайте под этим видеороликом 100 тысяч лайков, и будет 100 тысяч лайков. Всем удачи и всем пока. Зеро и не зеро.